Привет, Роман. Привет. Я тебе задам пару вопросов о твоей работе фларщиком. Это для парней, которые интересуются, какие вообще условия, что, что, как, все моменты, нюансы. Да, пацаны спрашивают просто вот, что там, типа без опыта возьмут или нет, кого-то. Ну. Не я, в принципе, вот я, я сам без опыта, вот. я сам здесь, в Польше отучился на сварщика, никогда в жизни вообще абсолютно не варил ни одной минуты. До этого, да? Вообще абсолютно нигде. Я работал, я всю, всю жизнь работал на шахте. Uh -huh. Здесь решил поменять квалификацию, отучился здесь наш на спавача, то есть сварщика, и получил сертификат, и вот устроился на... Эту фирму и рекомендую для начинающих, это очень даже, допустим, если тоже никто не имеет опыта, то для начинающих это само то, то что нужно. Ну, вот. На работу приходишь чистый, уходишь чистый, очень чисто, как в аптеке. Да. Вообще, мне очень нравится, хорошее отношение к рабочим, вот. сама атмосфера там, ну, как по мне, как это супер. То есть поляки относятся нормально, да? Так, поляки относятся хорошо, хорошие отношения. А насколько вот важно на первом этапе знать вообще язык польский? Да, я, там не нужно знать тут язык абсолютно. Фактически никто не знает, да? Все, ну, ну да. там просто... Там, да, ну, так он и сложит этот польский язык, его и выучишь там за два-три за три месяца. Угу. Хочешь, не хочешь, что-то узнаешь все равно, по-любому. Ну просто много парней из Беларуси работают, и с Украины, правильно? Ну да. Много из Беларуси, из Украины. 50 на 50, наверное. Значит, какой, какая сварка вообще? Аргон, да? Она. Так, метод TIC. Э, 141 метод, вот. И только TIC, больше никакой сварки. Только TIC. Да То если человек на какую-то другую сварку учился, он может прийти и попробовать. в него конечно, должен получить... конечно, допустим. Как в моем случае, как другие делали люди, они просто-напросто приходят немножко раньше на работу, это можно. Угу. Или даже остаться морем дольше, пожалуйста. И учиться. Сколько хочешь. Учись, бери, там есть пробники, берешь и учишься, учишься, учишься. учишься. Все в твоих руках. То есть есть возможность, да. Конечно, но это, это приветствуется, если ты хочешь учиться, это просто тебе никто не будет говорить. Там ты что нет. А это просто будет само. Они сами это любят, когда ты человек приходит, самоучится. Они там им нравятся. Ага, супер А вообще как у вас, оплата почасовая получается, правильно? Конечно, а тут везде оплата почасовая То есть нет такого типа выработка какой-то тебе норма там yeah, Норма там есть, так но норма то так Для бригады, допустим, выдается норма Сука там изделий, ты должен выполнить, процентов Хотя бы минимум 60-50 процентов нормы должен выполнить yeah. Ну а так сейчас оплата почасовая, ясно и сколько на старт ты, ты пришел без опыта? Сколько тебе платил? 15 злотых на старт. А вот э, в оформлении плюс карта, все официально, да? Ну, карта а, именно а, э, банковская. Ну, конечно, офи все официально, все. Ага. Да, ну, вот мне выдали документ запр запрошения. Так, если я могу показать. Ну, точно, можно что можно, да приглашение ну в общих чертах понятно все знают ну, что все официальное okay. трудоустройство полностью зарплата заработная плата на банковскую карту естественно 15 uh -huh. числа каждого месяца ну кроме того можешь брать аванса без да. проблемы. без проблем аванс а, просто нужно заранее там не за пять предупредить и все никаких не будет проблем с авансом абсолютно uh -huh. Ну uh -huh. в общем рекомендую да uh -huh. Да, да, я сейчас пытаюсь понять, какие еще вопросы были, по поводу, ну, друзья, вы услышали, как бы, Роман, Роман недавно устроился, сколько, недели две, да, Роман? Ну, да, 10 дней. 10 дней. Ну, и ä, по перспективам, то есть есть вообще реальные перспективы роста зарплаты, роста... Ясно, конечно, это ж на старт 15, потом, как ты будешь больше, лучше делать, научиться варить, то э, есть до, до 18 злотых за, mm -hmm. за час. До 18, так. До 18 или, или 19? Ну, на данный момент, как сказали, что ведутся переговоры, что будет зарплату повышать до 19, да. Но пока 19. Сейчас потолок 18, но сказали, что будет делать 19 в uh -huh. скором будущем. Uh -huh. Понял. А еще вообще что делать вообще? Что, что то такое? Изделия какие-то? Изделия, так, это мебель из снежавеющие стали для KFC, Макдональдсов. Ну, таких а, вот сетей. Понял. Всякие столики, мой, рукомойники там, ну, все, я, я думаю, что все были в Макдональдсах и могут себе uh -huh. представить, как это все выглядит. Выглядит эта вся конструкция. Uh -huh. Даже холодильники там это делают. Ну, все все полностью. Ладно, спасибо большое, Роман. Если у вас есть еще какие-то вопросы по поводу вот работы на сварке, сварщиком на Аргоне. Пожалуйста, пишите под видео или пишите мне в соцсети. Попытаюсь объяснить, рассказать ну, или спросить у кого-либо, кто работает.